30 Экономия – 1 миллион 800 тысяч рублей. Отличный объект для инвестиций в городе Миллионники. Второй объект – квартира площадью 65 квадратных метров в городе Казань. Рыночная цена – 5 миллионов 700 тысяч 500 рублей. Цена покупки – 4 миллиона 275 тысяч 375 рублей. Дисконт – 25%. Экономия 1 миллион 425 тысяч 125, 125 рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость со скидкой 1,5 миллиона рублей. Наш третий лот на сегодня. Квартиры площадью 35 квадратных метров в городе Анапа. Рыночная цена 2 миллиона 500 тысяч рублей. Цена покупки 1 миллион 750 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 750 тысяч рублей. Превосходная квартира на берегу Черного моря в городе-курорте для себя или для быстрой перепродажи. Объект под номером 4. Однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра в городе Москве. Рыночная цена – 4,5 миллиона рублей. Цена покупки – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Дисконт – 40%. Экономия – 1 миллион 800 тысяч рублей. Квартира в столице по цене почти в два раза дешевле рынка идеально подойдет как для личного проживания, так и для перепродажи по рыночной цене или сдачи в аренду. И последний пятый лот недели. Магазин площадью 35 квадратных метров в Подмосковье в городе Коломна. Рыночная цена 5 миллионов 750 тысяч рублей. Цена покупки 5 миллионов. 3 миллиона 450 тысяч рублей, дисконт 40 40%, экономия 2 миллиона 300 тысяч рублей. Если вас заинтересовал какой-то из этих объектов, пишите нам в комментариях к видео. Мы подробно расскажем об условиях приобретения. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, пишите в комментариях, мы с удовольствием вам поможем.